Вот история, да, когда... Ты чувствуешь себя виноватым дома за то, что ты плохо работаешь, чувствуешь себя на работе виноватым за то, что ты плохой семенин и плохо себя реализуешь дома. Решение, что делать, да? куда идти-то, что может выбрать надо, может, поменять надо, и семью, и работу как-то, там, может, их как-то надо подружить и так далее. Нет, все это пустое, потому что нужно признать, что и семья, где ты чувствуешь себя виноватым, и работа, где ты чувствуешь себя виноватым, это всего лишь повод, чтобы иметь право чувствовать себя виноватым. Чувство вины является капканом чувствовать деструктивные, разрушительной вины, является капканом, забирающим энергию, но мы не можем себе просто так позволить быть виноватым, или быть жестоким, или быть орущим. Нам обязательно нужно что-то, что нам разрешит. И когда у нас есть семья и работа, то они как будто бы нам разрешают. Работа разрешает быть виноватым за плохую реализацию себя в семье, а семья разрешает и иногда даже поддерживает чувство вины за плохую реализацию на, на работе. И поэтому еще раз, нет решения вот на этом уровне, на уровне песка, я в семье виноват и на работе виноват, решение находится чуть выше, ты просто все время привык себя чувствовать виноватым, а семья и работа лишь повод и возможность это реализовывать, поэтому работать надо не с формой семьи, не с формой работы, не с формой реализации себя на этих точках, а с потребностью быть виноватым.